Привет, народ! Вещает Антон. Каждый из вас по-любому в своей жизни видел не одну забавную машину или что-то на нее похожее, и очень с этого умилялся. Ну а как иначе-то? Вот и я решил сделать выпуск, посвященный максимально странным и в каком-то плане даже безумным транспортным средствам. Короче, не буду тянуть, просто скажу, что с меня топ-контент и конкурс в конце видео на тысячу рублей. А с вас лайки, подписка на канал и прожатый колокольчик. Договорились? Тогда погнали!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 Короче, задумка клевая, а реализация оказалась еще лучше. Что бы вы подумали, если бы увидели перед собой такой полумотоцикл? Я бы лично счел это за шутку или какой-то прикол. И был бы неправ. Дело в том, что такой транспорт на самом деле очень крутой, и для определенных целей будет даже лучше того же мотоцикла. Во-первых, его главное преимущество – портативность. Да-да, с этим точно никто и близко соревноваться не сможет. Положили его в багажник и поехали себе по делам. Ну или в гараж там убрали. Короче, вы поняли. Плюс его удобство. Тут отлично подходит выражение «маленький да удаленький». Ехать на нем очень приятно, да и скорость развивает неплохую. Как ни крути, движок в нем стоит, что надо. Очень интересный проект, который непременно может найти себе место в реальной бытовой жизни человека». Теперь я покажу вам баги под названием Ace 150, которая является меньшей копией старшей модели Ace. Однако не спешите думать, что модель детская, а значит не едет и тому подобное. Тут все совсем не так. На Ace 150 установлен четырехтактный двигатель объемом 150 кубических сантиметров с электронным впрыском топлива и воздушным охлаждением. Привод цепью осуществляется только на задние колеса. Подвеска спереди независимая с а-образным рычагом, а сзади цельная балка. Ну а чтобы родители не сильно переживали, тут имеется установка ограничения скорости. В общем, идеальный вариант для детишек, который и им приятное делает, и родители могут быть спокойны. Как точно назвать следующий транспорт, я, честно говоря, даже не знаю. Это какой-то болото-снеговездеход, который впечатляет не только своим... <кхм> необычным внешним видом, но и результатами.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 А эти ребята решили выйти за все границы дозволенного. И вы не поверите, украли тележку из магазина. Ладно, ладно, я шучу, никто ничего не воровал. Они купили тележку, но то, что из нее потом сделали, уже реально незаконно. В общем, вовнутрь каким-то чудом установили миниатюрный двигатель, подключили руль и провели коннект с колесиками. В итоге у ребят получилась настоящая тележка, которая едет не хуже некоторых миниатюрных тачек. Правда, они ее затачивали не столько на скорость, сколько на дрифт.